Всем привет! В этом видео я покажу, как в Сольтворкс импортировать размеры с модели на чертеж. Для примера я возьму чертеж деталей под названием «Стакан». Чертеж имеет один главный вид и два разреза. На плоскости справа начертим первый эскиз. Эскиз с осевой линией начинается. Габарит детали у нас 110 мм и высотой деталь 22 мм. Контур будущей детали готов. Теперь необходимо проставить размеры. Значит, Габарит 110 мм. Для простановки габарита нам необходимо взять отрезок. Следующий выделить осевую линию и перетянуть размер за осевую линию. Если мы оставим его до осевой линии, то у нас будет просто радиус. Если нам необходимо поставить диаметр, то переносим через осевую линию и ставим размер 110 мм. Габарит детали 22 мм. Здесь поставим 22 и привяжем нижний отрезок на осевую, на исходную точку. Также поставим взаимосвязь горизонталь и теперь у нас этот отрезок становится зафиксированным. Внутренний диаметр здесь э, проставлен 45 плюс э, 5 сотых миллиметра. Здесь ставим пока 45 с допусками разберемся чуть позже. Дальше здесь габарит 52 плюс 30 три и э, минус а, минус 3 сотых, минус шесть Здесь ставим размер пока что 52 миллиметра. Дальше здесь диаметр 50 миллиметров. Здесь 2 миллиметра выточка. И габарит до основной геометрии 8 миллиметров. Дальше верхний диаметр 60 миллиметров. И здесь 12 миллиметров. Толщина вот этой вот основной части 12 миллиметров. После того, как мы закончили рисовать первый эскиз, необходимо применить повернутый бабушек основания. Автоматически у нас выделяется осевая линия и строится фантом будущей детали. Теперь нам необходимо нарисовать вот эти вот выкусы, 4 штуки, и нарисовать отверстие. Применим сюда же материал, пусть это будет простая углеродистая сталь. И на этой плоскости нарисуем новый эскиз. Здесь поставим угол 45 градусов. И нарисуем окружность диаметром 50 мм. Теперь необходимо проставить расстояние в 42 мм по касательной от окружности до центра детали. Берем исходную точку центр детали и берем Ставим размер к окружности. Здесь ставим 42 мм. Эскиз у нас готов. Полностью определен. Берем вытянутый вырез. Ставим направление насквозь. И с помощью кругового массива другую кромку ставим 4 штуки У нас деталь уже становится более похожи на, на, на вот этот чертеж теперь необходимо сделать 4 отверстия два из них одинакового Размера и два разного. При том, что к одному отверстию не проставлен размер. Здесь размер диаметр 5 мм. Здесь диаметр неизвестен. В принципе, отверстие можно сделать двумя способами. Первый способ это с помощью... Ну, наиболее простой, с помощью команды вытянутый вырез. А второй способ это с помощью мастера отверстий. Выделяем опять эту же грань. Рисуем осевую линию. И здесь ставим диаметр 13 мм. Дальше необходимо проставить размер от центра в 42 мм. И рисуем еще одно, одно соосное отверстие, циковку, диаметром 20 глубиной 7 мм. После того, как отверстие у нас нарисовано, выделяем оба этих отверстия и с помощью команды «Зеркальное отражение» Выбираем соответствующую плоскость спереди, и отверстие у нас зеркально отразилось на другую сторону. Теперь необходимо сделать два отверстия. Одно диаметром 5 мм, а другое непонятно каким диаметром. От центра, центра расстояния 7,6 делить на 2 38 мм. Набираем эту плоскость. Рисуем новый эскиз. Здесь можем поставить окружность. Придать ей параметр вспомогательной геометрии. И поставить диаметр 76 мм. Нарисовать одну окружность диаметром 5 мм. А другую окружность непонятным диаметром ну давайте поставим 10 миллиметров здесь также выберем насквозь ну и последнее что нам необходимо сделать это э, проставить фаски все фаски здесь э, размером 1 на 45 градусов и здесь одно скругление радиусом 2 мм фаска здесь Здесь на 1 мм. Дальше фаска еще одна на габарите на размере 110 мм. И на внешнем основании также фаска 1 на 45 градусов. И последний завершающий элемент это радиус скругления 2 мм. После того как завершено построение основной геометрии, можем добавить допуски на размеры к эскизам. Начнем с первого эскиза и проставим допуски на размеры диаметр 45 мм и диаметр 52 мм. Все-таки здесь, я думаю, ошибка здесь должна быть плюс 0 0,3, так как допуск в минус у нас уже есть. Идем в первый эскиз в режим редактирования. Выбираем размер 45 и здесь ставим двунаправленный. Ставим здесь плюс 3. 5 сотых 5 сотых миллиметров щелкаем окей. дальше 52 плюс 3 сотых и минус 6 сотых выделяем также диаметр 52 ставим двунаправленный здесь ставим 3 сотых а здесь ставим минус 6 сотых щелкаем окей. Здесь больше никаких э, размеров с допусками нету, только э, два размера. Выходим из режима редактирования эскиза и сохраняем нашу деталь. Теперь нам необходимо проставить э, шероховатость по поверхности, значение шероховатости. В принципе, Можно это сделать и на чертеже, но в модели это будет более информативно. Для того, чтобы проставить значение шероховатости в модели, необходимо перейти на вкладку SolidWorks MBD и выбрать команду «Шероховатость поверхности». После чего здесь мы можем проставить необходимые обозначения, необходимые параметры и выбрать те поверхности, к которым будут относиться эти значения шероховатости. Но, я так понимаю, здесь значение везде одно и то же, 1,6. И для примера возьмем эту плоскость. Здесь проставим размер шероховатости 1,6. на «кей». Такие же значения проставлены к верхней поверхности. Вот это значение, вот к этой вот поверхности. И к этому отверстию диаметром 5 мм. Да, забыли поставить здесь 13 плюс 13 тысячных, но это не страшно. Выбираем отверстие, выбираем размер 5, ставим двунаправленный. И здесь ставим плюс 13 тысячных. Щелкаем Также здесь ставим 1,6. Выбираем и здесь пишем на 0,6. щелкаем на но Значения э, шероховатости, расставленные к модели, они никогда не потеряются. Если вдруг вы просто возьмете э, эту деталь из сборки и будете использовать ее в другой сборке, то эти значения они останутся вместе с моделью, а не в чертеже. Для того, чтобы э, они не мозолили глаз, эти э, значения шероховатости. Их можно легко скрыть, вид, все примечания, и вот они скрыты. После того, как мы закончили э, с проектированием деталей, необходимо создать чертеж. Я создал новый э, документ чертежа, и Соли сразу предлагает перенести сюда открытую э, деталь или сборку. У меня открыта только одна сборка, а одна деталь. Это стакан. Щелкаем далее. И можно здесь выбрать сразу, какой нам нужен вид. Но ну, давайте выберем вид сверху. Дальше никаких проекционных видов пока делать не будем. И здесь нам необходимо скрыть эту исходную точку. Теперь в соответствии вот с этим чертежом нам необходимо сделать два разреза. Один разрез по осевой линии, а другой разрез проходит через отверстие с цикловкой. Для этого выбираем команду разрез. И выбираем через какую точку этот разрез должен проходить. Щелкаем ОК. И еще раз повторяем эту команду. Теперь у нас он должен проходить через центр отверстия с циковкой. Для того, чтобы нам переместить вид BB в сторону, нам необходимо пойти через контекстное меню, выровнять, освободить выравнивание. И теперь мы можем легко его перенести куда нам угодно. Теперь необходимо проставить размеры. Данные размеры мы можем импортировать с модели. Но, к сожалению, не все размеры могут быть импортированы. Сейчас вы это сами увидите. Идем в примечание элемента модели. И здесь нам необходимо выбрать, что мы хотим импортировать. Мы сразу выбираем размеры, отмеченные для чертежа. И можем выбрать также шероховатости поверхности. Теперь нам необходимо выбрать виды на которых мы хотим проставить размеры. И также выбрать геометрию, с которой мы хотим проставить размеры. Так. кликнуть okay. так диаметр 60 нам здесь не нужен так, диаметр 110 в принципе можем оставить здесь нам это не нужно некоторые размеры проставляются от осевой линии для того чтобы изменить Начало выносок, размеров, необходимо просто перетащить их на соответствующую геометрию. Здесь этот размер нам не нужен. Для того, чтобы дополнить размер какими-то своими надписями, ну, например, 1 на 45, две фаски, нам необходимо выделить этот размер, либо в всплывающем окошке дописать, здесь 1 на 45, две фаски. Либо можем дописать это вот в этом поле, здесь добавить, например, значок градусов. Щелкнуем ОК. И после того, как мы дописали это значение к размеру, Открываем модель. И здесь мы видим, что то, что мы дописали, здесь отображается и в модели. Это очень удобно. Также дополним размер диаметра 13 мм. Дополнением, что здесь два отверстия. Убираем и вот в этом поле можем написать, что здесь два отверстия. Значение радиуса скругления почему-то не проставляется, но нетрудно проставить его вручную. Да, также цвет проставленных размеров на чертеже и цвет импортированных размеров с модели существенно отличается. В принципе можно подвести все к одному знаменателю, это нетрудно. Необходимо выделить размер, здесь выбрать цвет. И вот он у нас черный. Либо можно с помощью команды копировать формат. Собственно говоря, как и в офисных программах типа Word или Excel. Если необходимо проставить здесь шероховатость поверхность, если непонятно на главном виде, а нужно на разрезе, то это сделать проще простого. Здесь также ставим 1,6 и добавляем на соответствующую геометрию. Сюда, сюда, сюда. И вот сюда вот еще. В принципе отсюда можно ее убрать. Для того, чтобы виды не ездили таким вот образом по чертежу, можно пойти в контекстное меню, заблокировать положение вида. То же самое сделать и здесь. И теперь просто переместить вид не получится. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!